Добрый день, на связи Максим Петров, сегодня говорим о достаточно интересной теме, тема называется «В какой валюте хранить деньги в 2019 году?». Посмотрим, наверное, на три основные валюты, которые можно рассматривать, и здесь, наверное, будет опять-таки не моя рекомендация. Здесь, чтобы развивалось ваше мышление как инвестора, поговорим о том, на что стоит обращать внимание. То есть, как определить не обязательно в 2019 году, а как в принципе определить валюту, в которой стоит находиться в определенный промежуток времени и что влияет на выбор. То есть, если говорить о глобальных потоках капитала в настоящий момент, а с нулевых годов 20 века произошло очень интересный момент. То есть момент это связан с тем, что то, что было доступно раньше крупным холдингам, международным корпорациям, а в частности я говорю о свободном перетоке капитала из одной стороны в другую, из одной юрисдикции в другую, то есть это действительно было доступно достаточно состоятельным людям, с большим объемом капиталов. Для этого нужна была очень серьезная инфраструктура, то с нулевых годов по мере развития интернета, транзакций и трансграничных операций это сможет делать практически любой человек, находясь в любой точке планеты, имея капитал там, не более 1-2 тысяч долларов. Так вот, к чему я говорю, к тому, что сейчас философия и тактика действия инвестора физического лица, она на самом деле в своем инструментарии технологическом. Она практически имеет тот же самый функционал, что крупные хедж-фонды, крупные игроки. Я не говорю, что один в один, но в очень большой части эти инструментарии доступны. Приметом имея небольшую сумму денег. Почему это важно? Потому что если вы понимаете глобальные потоки капитала, как они осуществляются крупными игроками, то вы можете делать то же самое. Такая возможность есть. Итак, давайте же все-таки перейдем к вопросу, да, в какой валюте, как выбирать валюту, в какой валюте хранить денежные средства в 2019 году. Для того чтобы выбрать валюту, да, то вам нужно понимать, что валюта это является неким отражением экономики страны, которая ее имитирует. Если мы говорим соответственно, о долларе, то в этом случае мы говорим об экономике Соединенных Штатов Америки, если мы говорим про евро, то это экономика Еврозоны, если мы говорим, я не знаю, там, про китайский юань, то это экономика э, Китайской Народной Республики, если мы говорим о, о, о японской иене, да, то это экономика Японии. В любой экономике, что важно, в любой экономике важно стоимость денег, стоимость денег от этого влияет инфляция, безработица и рост экономики, то есть уже много про это было сказано, что если у вас низкая стоимость денег, то в этом случае у вас будет по идее должна расти экономика, сокращаться безработица и в экономике все должно быть хорошо, должно расти потребление. Давайте вот исходя из этих базовых параметров, да, посмотрим на самые популярные экономики, да, мировые, которые мы сейчас можем наблюдать, валюту которых мы можем купить себе в инвестиционный портфель. Но прежде чем к этому перейти, я отдельно хочу оговорить тот факт, что понимали, что валюта, какая бы она ни была хорошая или прекрасная, это все равно спекуляция, все равно валюта вам долгосрочно не создаст прибавочной стоимости. Поэтому в этом случае вам лучше выбирать страну с достаточно крепкой валютой да, и выбирать там коммерческих коров, про которые мы говорили. То есть я опять-таки не сторонник покупки конкретных валют, да, то есть я сторонник покупки конкретных активов инвестиционных которые создают прибавочную стоимость. А, но если уж мы говорим о том, в какой валюте инвестировать в 2019 году, то давайте я там по посмотрим. Не я скажу, да, не я дам какие-то советы. Да. Мы вместе с вами просто разберем конкретную ситуацию. Да. Но ну, ближе к России находится еврозона. Тогда вот, давайте рассмотрим евро. Что мы имеем в евро? евро мы имеем следующее, то есть у нас макростатистика показывает о существенном замедлении экономики еврозоны, несмотря на все старания Европейского центробанка по поводу поддержать дешевыми деньгами, по поводу включенного печатного станка, по поводу того, что они сейчас с ЛТРО собираются запустить еще очередной раунд по политике количественного смягчения в ЕЦБ, чтобы поддержать экономики, но сама экономика не растет, то есть даже нулевые процентные ставки в европейской экономике в еврозоне. Печатание дополнительных денег, более 5 триллионов евро уже было напечатано, которые были впулены в экономику еврозоны. А все, все эти факторы монетарного стимулирования роста экономики не привели к росту самой этой экономики. То есть привели к увеличению кредитов? Да. То есть Европейский Центробанк просто печатал деньги и скупал кредиты и государств, и корпораций, и банков, да. но тем не менее сама экономика не заработала, то есть расти она не начала, то есть экономика находится в стагнации, то есть там фактически роста как такового нет. При этом инфляция находится на уровне 2, 2,2 процента, 2%, нулевые ставки процентные, да? то есть если вы капиталист, что вы понимаете, зачем вам нужна еврозона? Ну зачем вам нужно так инвестировать в такую экономику, которая сама по себе не растет, в которой инфляция составляет и 2,2%, а рост экономики 1%, а процентные ставки от надежных эмитентов, да, от надежных банков находятся на около нулевых значений. а если там смотреть в направлении Франции и Германии, да, облигации вообще имеют отрицательную доходность, то есть вы еще как инвестор должны доплачивать за то, чтобы у вас деньги были припаркованы в зоне евро. Зачем вам такое? Экономика. Зачем вам этот головняк? И зачем вам тогда евро для того, чтобы осуществлять в подобного рода класса активов инвестиции? Естественно, в этом случае вы будете воздерживаться от инвестирования в евро, да, вы будете смотреть какие-то другие направления, которые могут в этот, в этот же промежуток времени предложить другие альтернативы. Давайте посмотрим, что нам может предложить Америка. Америка может нам предложить следующее. Экономика по итогам 2018 года, рост ее составил порядка 3,8%. Прогноз на 2019 год 3,6%. Да, замедление, но не такое критическое. А, инфляция находится на уровне, там, в прошлом году подрастала там, в район 2,4%. В текущем году все-таки снизилась в пределы, там тар таргета по ФРС в районе 2-2,2%. А процентная ставка Федрезерва 2,5%, то есть ставка без рискового дохода 2,5-2,75%. Соответственно, получается ставка от надежного эмитента перекрывает хотя бы инфляцию, уже интересно. Экономика растет как минимум в три раза быстрее, чем зона евро, практически в три раза больше, чем зона евро. Еще там пытаются китайцев заставить платить, да. то есть какие-то краткосрочные монетарные вещи в принципе очень даже неплохо. Да? При всем проблема никуда не девается, то есть долг Америки достаточно большой, с ним в любом случае надо будет что-то делать. Но сейчас в моменте, вот в 2019 году, если стоит вопрос выбирать евро или доллар. Я, наверное, склоняюсь в сторону доллара. Если говорить э, про то, что у нас еще может быть интересно, да, то есть какие какие типы валют еще могут быть, а, ну, китайский юань, японская иена. Но японская иена, в принципе, здесь очень много параллелей с с еврозоной, то есть с Европой приблизительно то же самое экономика фактически не растет инфляция может быть меньшими, меньшими темпами растет но тем не менее если если выбирать альтернативу да то все равно рост очень хороший был в америке и тут получается что лично для меня лично для меня друзья это лично мое мнение это не является инвестиционной рекомендацией это не, не является рекомендацией к тому, чтобы вы покупали доллары. Ни в коем случае. То есть Я смотрю с позиции экономиста, да, купил бы я или не купил, и что бы я купил. То есть, если задавать вопрос, в какой валюте, то есть для меня ответ пока что в долларе. Пока что в долларе. Я уже много говорил о том, что глобальная мировая экономика находится в верхней фазе экономического роста, да, то, что мы можем снизиться, упасть. И в этом случае, опять-таки, очень куда люди бегут в первую очередь, когда происходит снижение рынков, экономик, падение, всеобщая паника. Все бегут в доллары. То есть вес доллара в мировых финансовых расчетах достаточно большой. И поэтому вот сейчас, если выбирать валюту, то, наверное, для меня выбор остается за долларом, да, то есть с наибольшим перевесом вот именно в структуре инвестирования. Вот такие вот мысли, вот такие рассуждения. Если они вам понравились, поставьте лайк, подпишитесь на канал, а также подпишитесь на уведомления на новые видео, комментируйте, ругайте, да. То есть, может я в чем-то не прав, в споре рождается истина. Будет основание записать очередное видео. У меня, в принципе, на этом все. До свидания вам, удачи и всего самого лучшего.